Здравствуйте, подписчики! Зарисовочка небольшая из осеннего леса. Конец августа, выноска за грибами. И я хотел небольшой вам ликбез по грибам. Вот встретила семейка семейка подберезовиков. Вот они стоят у нас, хорошие бойцы. После дождей подберезовик. И... По дороге мы набирали подосиновики. Вот они лежат, красноголовые подосиновики. В чем их отличие друг от друга? Это оба губчатых гриба, идущих во все виды обработки. И подосиновик отличается, во-первых, цветом шляпки. У него она от оранжевой до темно-красной. У подберезовика цвет шляпки более коричневый от коричневой. До темно-коричневой. Вот стоят подберезовики. Грибы очень вкусные. Идут во все виды обработки. То есть жарятся, варятся и солятся. И достаточно вкусные. А отличие такое, что подосиновик на срезе становится синий. То есть у него цвет такой меняется после срезания его. У подберезовика нет этого. То есть у него срез белый. Вот еще один подосиновик, видите, синенький. Но ничего страшного нет, это свойство такое при окислении, он синеет. А так это вкусные грибы, собирайте и удачи вам в грибной охоте.